Здравствуйте, дорогие мои друзья-подруги! Я рада опять встретить вас на своем канале. Итак, сегодня перед вами прогноз, совет, совет, прогноз, совет от Кассандры, скажем так. Итак, вы Видите, 1, 2, 3. И сейчас спонтанно, не напрягаясь, вы выбираете одну цифру. Вы можете, в принципе, одну для себя выбрать, вторую для кого-то, для вас, какого-то близкого человека. И будем получать интересную информацию про важные события, на что обратить внимание и т.д. и т.п. Итак, загадывайте свою цифру. Хорошо, начинаем с цифры один. Итак, прогноз сегодня производим на картах Таро. Итак, работа. Ну, скажу так, что в работе идут ну, мне трудно сказать. Ну, грубо, давайте так на месяц-полтора вперед. Ну вот примерно где-то так. Сами потом поймете, насколько мои прогнозы у вас срабатывают. Особенно кто новенький пришел. В теме работы лежит э, лежит вакуум и с определенными тормозами. То есть тема работы, дорогие мои, я всегда предупреждала, что мой канал э, на моем канале розовые очки не надевают, поэтому вот вижу так, что в работе еще слабые какие-то развороты. Ну, слабоватые, скажем так. Не так, как хотелось бы. Но потом откроется, наверное, вот через месяц откроются шлюзы, откроются, и тогда как прорвет, и сразу все в один пакет, и сразу быстро, и сразу всем понадобится, и вы сразу всем понадобитесь. Так что сейчас не надо, как бы, может быть, ныть и себя жалеть, а надо просто... Готовиться к такому авральному периоду. А Забота. О ком вам придется заботиться? Что ж я тут вижу? Ну, тут сложно, конечно, так сразу сказать, но э, такое ощущение, что заботиться-то вы и до сегодняшнего дня не очень-то ком-то хотели. Ну, может быть, заботиться надо о мужчине. Я бы сказала, заботиться надо о каком-то мужчине, который вам помогает материально, который вам вас в чем-то обеспечивает. Кстати, в эту карту может войти и ваш начальник, если он мужчина, да? То есть позаботьтесь о нем. Может быть, ближайший месяц не надо расстраивать человека, не надо там уж какие-то, иногда бывают всякие рабочие места, когда мы заходим к начальнику что-то высказываем, или какие-то предъявы предъявляем. То есть вот тут... Эм, Забота у вас будет связана с каким-то мужчиной. Не обязательно, может, он там супер-пупер вас обеспечивает, но вот с каким-то мужчиной, с которым у вас и, и постоянно происходит диалог. Вообще, конечно, карта, смотрите, какая интересная. В прямом смысле тут нарисован какой-то то ли бухгалтер, то ли банкир. Вот он сидит вальяжно, так уверенно сто лет он сидит на этом месте, у него все хорошо, за ним сзади шкафчик с деньгами или что там сзади, кто что видит, да. То есть вот вам надо будет заботиться об этом человеке. Особенно, дорогие мои, если вы одинокая, одинокая женщина и какой-то мужчина вам вот как-то оказывает знаки внимания, и тут вот обратите внимание, может быть человек от вас тоже хочет какого-то взаимодействия, скажем так, тема любви. ну, скажем так, вот если возможность познакомиться сначала, ну, скажу так, что только через три недели возможно есть что-то. почему? потому что в теме познакомиться разрушенная ситуация. это когда кусочки пазла развалились, хрен как их поймешь их соединить. первая карта, вторая карта вообще демон то есть, скажу так, дорогие мои единички, кто вызвал, выбрал вот эту линию, дорожку один, в теме любви у вас на ближайшее время, ну, как-то вот не так, как хотелось бы. Кто далеко, давно уже далеко, как говорится, в дальнем пути в браке находится, но тоже как-то не очень, скажем так, какие-то чертики скачут, не дают вам нормально договориться. Ну вот в конце месяца дадут договориться. То есть тут какие-то взаимные обиды, какие-то могут быть претензии. А может быть и когда третьи силы как бы влезают в отношения. Третьими силами могут быть и черные, какие-то черти невидимые, и вредные соседи, и поганые родственники, и кто хотите. А может быть даже это, если вы женщина, может быть даже ваша подруга, которая вам нашептывает, что ваш муж такой козел, он такой поганый, а все делается только для того, чтобы вы ушли от мужа или выгнали этого мужа, отогнали от себя и остались в большом, такой, в таком, в кавычках, дружеском гнезде с одинокой подругой, чтобы вы были одинакой тональности. Так что тут вот такая история. И на что надо обратить внимание в ближайшее время – в ближайшее время вот интересно тут идет сочетание такое в ближайшее время будете как-то разруливать свои дела я бы даже сказала вот как вот сочетается еще из первой карты что там в ближайшее время в ближайшее время «Вам надо научиться терпеть и ждать», я бы так сказала. «Обрати внимание на то, как ты умеешь ждать, дребезжишь, не дребезжишь, жалуешься всем подряд, не жалуешься». Такая история, знаете, такое ощущение, проработка Сатурна. В голове, в душе держим свою цель впереди, ее не ломаем, не корректируем, а вот думаем про будущее и сжимаем зубы, и вследствие какой-то ситуации – что-то оставляем на потом или просто ждем, когда это произойдет. И подсказка из бабушкиной шкатулки сегодня будет. Можно и в тени быть королем. Можно и в тени быть королевой. Не обязательно быть как все. Вот я потому и смотрю, как-то вы в себе очень варитесь, да? Осторожно с лошадью или с ложью. Вот такая подсказка вам. Буду благодарна за лайки, если вы почувствовали мое понимание к вашей персоне. Теперь на повестке момента цифра 2. Итак, дорогие мои двоечки, начинаем. Итак, что мы видим? Тема работы. В, в этом прогнозе первая работа. Ну, скажу так, что с работой что-то подзастряло. Может быть, вы очень много, не то что поставили на кон, а много, много нафантазировали, много ждали от нее. И у вас такое ощущение, что идет не так, как хотелось бы. Может быть, вследствие какой-то ситуации вы сейчас углубились немножко в свое, и основная работа где-то подзастряла, может и такой вариант. А может быть, вследствие общей ситуации сейчас на нашей планете, скажем так, я сейчас не про пердемонокль, а про то, что в политической жизни происходит, может быть, ну, вообще, знаете, карты говорят, это такой период, немножко отнесись философски. Если что-то зависло, подзастряло, или мы ищем другие пути, или мы ищем вообще как бы другую работу, потому что вот эта карта мне говорит о том, что что-то вам в вашем процессе рабочим уже давно не нравилось. То есть вас, вам не нравилось до того, как вы сейчас открыли мой прогноз. Я бы вот даже так сказала. Теперь берем следующая позиция, У нас называется забота. Если вы как женщина, допустим, вот женщина, если смотрит, какие-то большие заботы вы вот, оказывали своим авторитетом, что-то продвигали, что-то такое, подставляли плечо своему мужу или своему любимому какому-то человеку, то, возможно, в ближайший месяц вам не захочется это сделать. Или, может быть, вы не сможете по каким-то каким причинам. То есть идет немножечко блокировка, пробуксовка такая. Ну и это говорит о том, что... Пережди, отойди немножечко, да? Отойди. Ты уже в статусе, неважно сейчас, кто мужчина или женщина смотрит, да? То есть, если что-то в работе остановилось, приостановилось, как при таких вот глобальных картах, это говорит, что трудно тут что-то сдвинуть. Возможно, тут нужны какие-то договора или переговоры, или до, до договора, до обсуждения, до уточнения. вот то есть, возможно, через две недели вы будете заниматься вот какими-то связанными с договорами, пытаться сдвинуть что-то, продвинуть. А может быть это будет... Нет, новое, наверное, вряд ли. Вы не хотите ни во что новое сейчас входить, влезать. Понятно. Идем дальше. Любовь. Ну, скажу так, кто не познакомился... Может быть, с момента открытия вами видео ровно неделя есть у вас как бы в запасе в теме познакомиться. Потому что карта как бы вот влюбленная, она лежит снизу. То есть многие из вас успели познакомиться, и это хорошо. Тот, кто глубоко в отношениях находится, ну, может быть, в ближайший месяц у вас немножко такое, может быть, и на будет ощущение, что как-то вот или вас недопонимают, или вы получили рядом себе с собой человека не того продукта, то, что вы ожидали. Если сильно не того, то всегда понимайте, что в этом и ваша вина есть, в ваших заблуждениях, в ваших где-то когда-то на каком-то этапе, в ваших розовых очках. Сидит тут чертенок, то есть я бы сказала, надо уметь этот ближайшие три недели, кто в отношениях, уметь, ну не то что перетерпеть, а найти теплые точки, теплые моменты в этих, ну, в партнере. Если вы не будете только в себя смотреть, выключайте тут эгоизм, а говорите «мы», «мы вместе». И получится тогда чаша любви. Все неплохо. Если, как вам кажется, что-то застряло, мало эмоций, ну скажите, партнеры, что-то давно ты меня не, там самое не любил, не погладил, что-то не сказал. Если мужчина смотрит, купите своей девушке, женщине хоть три гвоздички, уже что-то потеплеет, что-то сдвинется. То есть ситуация разрулится, просто сейчас такие времена непростые, сейчас период. Психологического, скажем так, такого напряжения, прям, ну, особенно наша часть планеты, где мы с вами сейчас в основном меня Евразия смотрит, и Россия, Россия, Ну, сейчас будут YouTube вырубать в России. Дорогие мои, кстати, кто в России, переходим на мой телеграм-канал. Ссылка будет под описанием, в описании под этим видео. И обрати внимание, на что же придется все-таки обратить внимание. Скажу так, кто-то из вас, возможно, начнет бросать курить. Это есть такая тема. Кто-то из вас, кому-то из вас общая ситуация, нагнетение каких-то моментов, одиноким захочется по, по, с кем-то сблизиться, найти себе причем, особенно девушкам, особенно женщинам, я бы сказала, которые женщинам после 26 лет, вот им захочется друга. И я вам дам совет, обрати внимание на мужчину, который старше, который не надо ждать там Бентли с вертолетами у него во владении, а найди понимание и вообще найди общую точку соприкосновения. Это подсказка о том, что э, надо искать по интересам, вот что вы любите, идите в такие клубы, как сказать, клуб по интересам. Есть же и интернет всякие сообщества. Кто-то любит читать книги исторические. Ну, залезьте туда, узнайте, зайдите там в чат. Раньше одно время было очень модно чаты. Может быть и сейчас, сейчас тоже такое время, наверное, в чаты люди будут уходить. То есть обрати внимание. И вообще очень интересно, обрати внимание на мужчину, вот как и тут было. Обрати внимание на какого-то мужчину, то есть стань единомышленником с ним, единомышленницей. Если мужчина смотрит, то это вам подсказка. Может быть, вы найдете себе напарника в каком-то деле и попытаетесь типа бизнес или около проектная какая-то тема. То есть она очень, это такая деловая карта, когда человек как начальник, как император, как генератор эм, идей, вот, то есть, возможно, вы сами станете наконец-то, не будете стесняться и откроете для мира, включите свой творческий поток. И давайте посмотрим, что подсказывает вам. Кстати, хочу запомнить. Давайте еще чистоганом снимать информацию. На карте нарисован человек, который сеет. Вот посейте что-то, посадите, даже у себя на балконе укроп, допустим. И то будет хорошо. И подсказка из бабушкиной шкатулки. То, что кажется приятным, может стать горьким. Август может только раздразнить. Вот такая интересная вам подсказка, дорогие мои. Если кому-то было интересно меня слушать, буду благодарна за лайки. итак работа начинаем с работы Вот на лицо тема даже конфликтов, каких-то конфликтов из-за недооцененности вашей персоны, может быть, даже внутренний конфликт, но тут больше я думаю, даже уже на внешнюю историю выходил конфликт, когда вам кажется, что вам мало платили, скажем так: вот мало вам платили, и возможно. В ближайший месяц вы будете или еще раз проталкивать эту тему, или просто тупо пойдете и уйдете там, где лучше. Будете искать там, где лучше. Вы не будете спешить, а вы будете плавно. ну То есть даже совет такой. Не надо. Найдите три варианта, из них выбирайте. Слушайте свой внутренний голос. Я вы так сказала, но вы на пороге уже хороших перемен. Там, где будут, ну, хоть чуть-чуть, ну, я так уж обнадеживаю, да, в смысле, ну, где будет лучше. Вот тема работы, она у вас будет э, обгерчаться улучшаться. Забота. Ну, скажу так, что, ну, может быть, если о вас кто-то заботился, то в ближайший месяц эта персона, может быть, не сможет вам помочь. Первый вариант. Второй вариант. Если вы заботились о каком-то человеке, то в ближайший месяц вы не сможете по какой-то причине помогать этому человеку, потому что вы, наверное, будете решать свои дела или, может быть, вас посетит, допустим, как вариант, какая-то новая дружба, новая влюбленность, когда вы переключаетесь на другую тему. Вот это я вижу. То есть я бы сказала, заботьтесь о себе. Кстати, это правильно. Вот смотри в себя и заботьтесь о себе тема любви. ну скажу так, если кто-то из вас уже познакомился, то в ближайший месяц может немножко произойти недопонимание с этой персоной, как будто что-то остановится и человек будет немножко как бы пропадать, молчать, не отвечать на смс. -очки. то есть, ну это такая ситуация непростая. И вы потом поймете, почему оно так произошло. Ну, значит, вы друг другу в чем-то, может быть, вы чем-то не понравились. Допустим, ну, допустим, может быть, извиняюсь, какой-то немножко несерьезностью. Если вы в отношениях... Кстати, это подсказка еще на то, что ближайший месяц... Ну, наверное, не стоит знакомиться, если вы познакомитесь, это для тех, для молодых, так сказать. Ну, может, и не только, может, как-то не так пойти, как хотелось. Для тех, кто глубоко в отношениях. В ближайшее время может показаться, в ближайший месяц, может вам показаться, что каждый из вас ушел в себя. Ну, давайте... Спишем, просто спишем на то, что сейчас жизнь меняется, мир меняется, все как-то по-другому перестраивается, не одна зависящая схема. И надо приспособиться, надо чувствовать и головой, и сердцем, как оно все меняется и как вы будете дальше жить, существовать в этих новых схемах. То есть я бы сказала вот по таким картам, что не до любови, особенно сейчас, как-то вот есть в отношениях, и пусть оно вот так и будет, да? Не надо просто себя, может быть, или кого-то упрекать, кто-то от кого-то зависит, вот это не надо. Сейчас, скажу так, ну, мое личное ощущение сейчас, столько много негативов всего, ну, сами понимаете, откуда всяких разных энергий летает над нашей планетой, что они долетают до каждой семьи, даже родственники разъединились, разделились на разные стороны баррикад. Сейчас нету людей, кто может отсидеться. Сейчас каждый высказывает свое мнение, и это нормально, и мы понимаем, на чьей мы стороне, на каких-то там.. Там, где свастики, там, где трезубцы, или на светлый освободительном берегу, который эту нечисть вычищает. С таким тоже непросто, дорогие мои, сколько крови там пролилось и будет литься еще. Давайте уважать. Ой, давайте уважать водолеев, скажем так. Теперь подсказка. Ой, Обрати внимание ближайший месяц, но ну... Тут вот интересная карта это. Тут такой момент, если раньше не обращали внимания, недоподписали, может быть, какие-то документы, какую-то бумагу, ну, допустим, да, то ближайший месяц, возможно, надо будет что-то подписать, что-то узаконить. Может быть, кто-то из вас пойдет в ЗАГС, кто, у кого-то из вас будет свадьба. Это тоже, это хорошая карта, которая стабилизирует ситуацию. И вообще, видите, чаши нарисованы. В первую очередь, она стабилизирует отношения, где есть хоть чуть-чуть любовь. Поэтому я сказала, что в личной жизни все нормально там будет. То есть там все равно, даже если вам кажется, что как-то не так, как-то скучно, как-то тяжко, кто уже вступил в отношениях, оно будет стабилизироваться, да. И обрати внимание еще раз. Ну вообще, кстати, и по этой карте в работе стабилизация, тут стабилизация. То есть в принципе идите... Судя вот по дорожке, да, если откинуть сильно личную жизнь, и уж там какие-то трагедии. Просто может не так, как хотелось бы. Но вы поймите, любовь ⁇ это такой продукт, что мы не можем каждодневно день обалдеть, с ума сойти, сходить от этой любви. Это такими каплями, такими порциями нам выдается чтобы мы это ценили чтобы мы этого человека ценили вот такой момент то есть обрати внимание кто и что тебе предложит в этом месяце я бы так сказала обрати внимание и подсказка из бабушкиной шкатулки говорит старайся не опаздывать чтобы поспеть к урожаю в цифре 3 о, посмотрите цифры 3 обратись с просьбой к своему создателю ну может быть 3 и 13 31 если попадется цифра в эти дни обращайтесь кто верит в бога тот в бога у кого есть погибшие или умершие какие-то ценные для вас очень люди попытайтесь зажечь свечу и поговорить с ними и даже попросить у них что-то для себя из нашего земного вот дорогие мои был такой прогноз от кассандры буду благодарна за лайки и до встречи